Изучу, что тут за дерево у нас. Ага, эвкалипт пепельно-серый, но я почти угадал. Я так и сказал, что какая-то серая листва. А тут вот новые сорта подсаживают. И что интересно, в прошлый раз на экскурсии нам рассказывали, что этот же еще в царские времена был ботанический сад разбит. Очень многие ученые тут и в те времена известные работали русские. А вот в Советском Союзе а здесь был взят курс, ну не, не то, что был взят курс, а направление деятельности было таково, чтобы привозить из разных стран образцы растений, деревьев. Их здесь, чтобы они приживались, укоренялись, давали семенной материалы, Потом это в другие ботанические сады и какие-то пытались вживлять как бы в экосистемы Советского Союза, Южный район. Ну вот я о результатах не знаю, какие успели распространить, но ну, здесь видно в Батуми, в Махинджауре много деревьев а, из ботанического сада родом. Ну Видно, что не местные, там кедры всякие, араукария. Я думаю, что это отсюда. Ну, конечно, когда Советского Союза не стало и деятельность эта прекратилась, сейчас это просто ботанический сад. Все равно очень красивый. Сейчас уже собираемся к автобусу поедем. Вот здесь покажи, Не может какая, как она пугливая, да? Так, ну ты все решила напугать, <си> а я тоже хочу. Опа, да как живая. Тамара, Тамара напугала всех. Она долго такая напуганная, еще. А. Ну да, на всякий случай, а то кто его знает что-то. <си> Что Стукнуть? Красиво. Так, пройдемся. Цветничок. О, наш автобус. А тут прям саговник поникающий. Вот эта пальма вот так интересно называется. Вот она, мимоза Будика, мимоза стыдливая. Тома, а вот ее тут много. Стыдливая? Стыдливая. Вот она как называется. Застыдили мимозу. Так, пойдем море снимем. Сегодня дымка у нас. И очень хорошо, потому что Имопея uh, квамоклит. Это вообще что-то для меня. Впервые такое слышу. Такое название. Трахикарпус форчуна. Японская пальма. А, так вот, что я хотел сказать. Очень классная погода. Мы выходили, даже дождик моросил. Явно это не пляжный вариант. Зато здесь, в ботаническом саду, прекрасно гулять. фотки ну, бы, наверное, лучше получились. При солнце. но Зато... Мы не устали, ходим, не по жаре. Это, по сути, верхняя точка, я думаю. Хотя нет, там вот еще выше есть. Но мы туда, наверное, не поедем. Я думаю, отсюда вниз уже. Так, что мне нравится здесь? У растений таблички, у деревьев. Эвкалипт. Камальдульский. Австралия, ну это понятно, раз эвкалипт. А вот я хочу вот тот серебристый пойти посмотреть, как называется. Так что смонтирую видосик, частично вот это наше, на нашем электрокаре поездка. И то, что в цветнике снимал. Ну, Федя, конечно, всех там всю мимозу напугал. Так, ну что, граждане туристы, расскажите, что вы думаете по этому поводу? Вам удалось... Напугать все растения ботанического сада ага. и, и, и, или только мимозу. Остались еще непуганные экземпляры. Тамара нашла себе друга. Или друг нашел ее? Друг, скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Он сказал р. Ты туда хочешь? дура отстал от нас зато у нас новый член команды так. Итак, так вход птичка красненькая кто это зяблик а зяблик Ну и что, отсюда можно без белиться? Да. Видимо, да. Надо сюда надо ехать. А? Ну, да сюда надоехать, А, там по пляжу не пройдешь точно. А отсюда тут поезда не останавливаются, мне кажется. А машины как-то подъезжают, а вот там дорожка, ага. то есть лайфхак для автомобилистов. Найти заезд на эту площадку и бесплатно зайти в ботанический сад. Я никого не призываю, но да, здесь вход абсолютно никем не охраняется. Либо дойти по рельсам. Не знаю. А, скорее всего, рельсы там через ботанический сад идут, там не пропустят. А вот с той стороны, наверное, где-то есть остановка. Но смотрите сами. За 15 лар стоит ли? А, туда еще надо попасть на чем-то. На такси скорее. Так что, Думайте. А здесь пляж есть, так что искупаться можно. Так, ну что? В Батумском, в Ботаническом саду вот такие дикие уголки есть. Хотя вон там дорожки, там железнодорожный какой-то полустанок, скамеечки стоят. Тут вот приматы бегают. А здесь вот какие-то Шалаш не салаз, что это такое? Может быть, здесь какие-то дикие племена еще. Живут. О, какие грибы. роскошные. Типа Чага. гриб трутовик А под ногами сыра. Сейчас маски у меня мокрые будут. Уже. Мокрые. Зря если это полез, наверное. Огромные тут сосны. Хвойные деревья. Не только хвойные папоротники. В общем, эпичное место. Кажется, что сейчас какие-нибудь. Сатиры выскочат на эту полянку и начнут славить бога ваха. Не знаю, продается ли тут спиртное внутри ботанического сада. Но сатирам бы явно здесь понравилось. А вот это, наверное, орешник. Кусты посередине. Одно плохо, мы потеряли Тамару. Кто ее вахи? Сатиры уволокли какие-нибудь кто еще там рогатые такие были, друзья. Но собачки тут бегают, не маленькие. В общем, приятный, приятный для прогулок ботанический сад, всем рекомендую. Это именно растительность субтропиков. Причем очень богатая я не знаю, какие тут сорта местные, что, что завезено. На табличках очень много э, североамериканских разных видов а, японских всяких дальневосточных азиатских там индийских в общем все что растет в субтропиках а здесь э, влажные субтропики здесь представлено очень богато вот и смотрите в таком казалось бы диком уголке все равно таблички есть что очень приятно скамеечки то есть дикость она не мешает э, культурно отдыхать, и как бы обычный турист может без фанатизма приобщиться э, к экологии, к э, нашему живому миру, нашей планеты. Чему, собственно, наш канал Земля нашей посвящена? Думаю, это хороший получился репортаж по теме, по теме нашего канала. Так, ну, пока.